Уважаемые коллеги, здравствуйте. Меня зовут Михаил Сонкин, я представляю некоммерческое партнерство экспертов рынка труда. Мы рады вас приветствовать на сегодняшнем вебинаре по теме Графология ВЧР, как понять истинное лицо сотрудника по его почерку за несколько минут. Сегодняшний вебинар для нас проведет Ирина Бухарева, руководитель Центра изучения почерк «Современная графология». Буквально через несколько минут к нам подключится Ирина, и мы начнем наш сегодняшний вебинар. Хотим отметить, что видеозаписи презентации вебинара будут доступны уже сегодня на сайте экспертов рынка труда. Ссылка, по которой вы сможете скачать эти материалы, мы продублировали в чат-ленте, и в конце вебинара еще раз также укажем ссылку, по которой вы сможете скачать эти материалы. Сейчас мы ждем подключения Ирины и начнем Начинаем наш вебинар. Спасибо большое за представление. Добрый день всем, всем участникам, всем, кто сегодня сейчас в эфире. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если меня видно, слышно, и все в порядке с трансляцией. Слайды я вижу, себя я вижу тоже, и мне очень важна будет ваша обратная связь сегодня, естественно. Здорово. Здорово. Напишите, пожалуйста, также, из какого города вы меня сегодня слушаете. Давайте знакомиться. Москва, Санкт-Петербург, Москва, Саратов, Муром, Москва, Москва. Здорово, здорово. Меня зовут Ирина Бухарева, я дипломированный эксперт-графолог специалист по психодиагностике на основе анализа почерка, являюсь членом экспертов рынка труда, руковожу Центром изучения почерка «Современная графология», автор проекта G.F. это графология для бизнеса и HR. Также являюсь автором научных статей, и переводов материала по графологии на русский язык и регулярно участвую в теле, и радиоэфирах в качестве эксперта в области графологии и имею благодарности в том числе и за вклад в развитие науки. Напишите ваш вид деятельности. Я, естественно, понимаю, что вы имеете отношение к HR. И, например, давайте более узко. Более узко. Например, вы директор по персоналу или э, директор по оценки по обучению и так далее, по адаптации, например, разные есть направления. Давайте чуть-чуть поглубже, чтобы я понимала, на что мне делать сегодня упор. Кадровое администрирование, директор по персоналу Наталья, специалист по персоналу, добрый день, руководитель отдела по оценке персонала, подбор персонала и кадровое отдела производства методолог, эксперт по подбору персонала, угу. здорово, здорово, и моя задача сегодня вам показать графологию в действии, показать, как эта методика может быть полезна именно вам, именно в развитии вашего направления, в развитии вашей компании, как она поможет вам снизить риски Снизить затраты, особенно на текучесть персонала, я знаю, что это очень болезненная тема, для повышения KPI, естественно, и как вообще влияет на чистую прибыль компании. Зам. директора подбор кадров, подборы кадровой отмены, HR управления персоналом. Здорово, здорово, это рекрутмент. Наш сегодняшний план, я не буду все читать, что здесь на слайде, в принципе у вас была программа, тоже отправлялась, насколько мне известно. Сегодня на мастер-классе мы ближе с вами познакомимся с графологической методикой, ее применением вообще в области HR. В российской, в мировой практике мы посмотрим на графологию и степень ее объективности, вообще валидности этой методики. Система HRGF – это выгодные возможности для компаний, для HR-специалистов. Посмотрим на то, как можно сократить текучесть персонала, бюджет компании, опираясь на почерк сотрудника. Принципы работы с почерком также сегодня мы разберем, что и как вообще можно узнать, Какую информацию, особенно скрытую информацию, потому что не все внешним впечатлением может происходить, мы можем увидеть именно в почерке. И, конечно же, практические советы, как правильно составлять психологический портрет, психологический профиль должности, как прогнозировать дальнейшее поведение, не ошибаться, какие ошибки вообще в целом могут быть, в том числе связанные с красивым почерком и с подписью которые можно увидеть на различных планках. Кому уже не терпится начать, ставьте восклицательные знаки в чат. И, конечно же, я буду рада ответить на ваши вопросы. Ну, давайте сделаем так, чтобы я не отвлекалась и успела вам рассказать основной материал, который я для вас приготовила. Вы их записывайте, в конце я дам на это время... У нас на это будет время, потому что если я буду отвлекаться, мне, мне всего полтора часа, хочется выдать вам намного-намного-намного больше, чтобы вы использовали эту информацию и в своей работе, и вообще имели понимание, чем и как вам может быть полезна эта методика. В конце будут подарки для тех, кто останется до конца, и для тех, кто сегодня находится в онлайн, нас сегодня немного, и я очень этому рада, потому что мое внимание будет сосредоточено именно на вас, и когда людей меньше, в малых группах, как правило, эффективность повышается. Я думаю, мне не стоит об этом объяснять. Давайте начнем с главного. Напишите, пожалуйста, в чат, что вы знаете о графологии в целом. Кто-то что-то слышал, может быть, что-то уже пробовал, что-то читал где-то. Напишите, пожалуйста, в чат ваше мнение о том, что такое графология и какую информацию вы вообще имеете о методике. Экспертиза почерка. Дмитрий пишет. Никто ничего не знает, у нас чат работает. Анализ психологических характеристик, познавательных процессов на основе почерка. Дилетант, пишет Светлана. Как психолог и диагност, зная методологию. Угу. Читала на тему анализа почерка. Кстати, в HR-доксе недавно публиковали по поводу оценки эмоционального интеллекта по почерку. Можете найти там мою статью «Наука, которая позволяет определять личностные характеристики, эмоциональное состояние человека по почерку, размер, нажим, наклон». Вот с этим нужно быть очень аккуратным, с размером, нажимом и наклоном. Это на самом деле не такие яркие глубинные признаки почерка, не самые весомые, я бы так сказала, и в принципе сознательно контролируемые. Вот если человек хочет каким-либо образом обмануть, графологическую экспертизу в том числе, то он начинает обычно именно с этих вещей, забывая о том, что есть глубинные. В университете на предмете психологии изучала данный вопрос, общие понятия, окей. А давайте тогда с вами разбираться, вижу, что уровни разные. А что вообще такое а графология, как правильно вы... Заметили, как правильно написали, это один из методов психодиагностики личности, где инструментом выступает сам почерк. То есть человек пишет текст, и благодаря которому мы с вами можем получать о нем информацию. Это не только характер, характер это слишком плоско. То есть мы можем прогнозировать его дальнейшие поступки, его дальнейшее поведение, в частности, в не все проявляются сразу. Вот. Внешнее впечатление бывает. Когда мы секунд за 15 на бессознательном уровне делаем какие-то выводы, но они не всегда совпадают. И внешнее впечатление часто бывает так, что оно очень сильно отличается от того, кем человек является внутри. Естественно, нам всем хочется произвести очень хорошее впечатление. Говоря о графологии, мы здесь рассматриваем графологию с точки зрения взаимосвязи между деятельностью нашего головного мозга, нервной системы, психических процессов подсознанием и моторикой человека как раз таки мелкая моторика она переносит эти вещи на лист бумаги благодаря чему мы с вами можем выявлять те бессознательные процессы принятия решений сценарии человека в поведении которыми он руководствуется и в том числе при принятии решений при мотивации его мышления и так далее и так далее и так далее и Игропология, она основывается на психофизиологии, психологии, психиатрии и типологии в том числе. Там совершенно разные типологии. Есть наложенные на почерк и есть одна очень мега-мега-мега вещь. Это типология Удома. Она была создана не отталкиваясь от типологии потом уже по психологическим признакам, когда накладываются почерки, да, она была создана как раз-таки наоборот, от самих почерков, то есть была уже основана сама типология. Так, давайте по техническим. Ребят, напишите, что со связью. Вообще меня слышно, видно по десятибальной шкале. Напишите, пожалуйста, в чат. 10, 10. Да. Тамара, говорят, что запись будет. Тогда это уже напишите в поддержку, но, наверное, там уже сегодня как раз, по-моему, сказали, что будет, да, запись. 10, меня слышно, все, мне спокойно. Тогда, значит, с той стороны, к сожалению, я не могу, я не занимаюсь починкой интернета, и с IT, в принципе, никак не связано. Я психодиагност и гуманитарий чистой воды, я, с техникой мне бывает сложновато. То есть сама по себе наука она помогает нам и нашей компании увеличивать основные показатели эффективности в среднем где-то процентов на 20 и сокращать бюджет, который затрачивается на одного сотрудника, на его отбор, на его обучение, на его рабочее место. Все мы знаем, что это не ограничивается только лишь зарплатой, естественно. Графология сейчас набирает обороты во многих странах. Здесь я не случайно поместила скриншот. Вот сейчас в Акапулько проходит уже 10-й международный форум графологии, психологии и HR в Акапулько. Вот видите, 2017 год. Я не знаю, есть ли у меня здесь указочка. Указка. Так. Вот Акапулько. Чем-то белым они здесь показывают. В общем, здесь это скриншоты, это мексиканское общество, графология. И здесь, если посмотрите на флаги, здесь и Германия, и США, и Канада, и Бразилия, и Великобритания, и много-много-много-много европейских стран. Вообще, в целом, графология сейчас развивается, несмотря на компьютеризацию, несмотря на то, что... Все больше и больше переходим на различные гаджеты, тем не менее в школах до сих пор учат писать по прописям, чему я как эксперт не сказала на рада. Даже проводились исследования пятилетних детей, одну группу обучали сразу на компьютере, а другую группу обучали письму от руки. И замеряли показатели, различные показатели, там очень-очень-очень много всего было. Дети, которые писали от руки, у них задействован головной мозг разной его области. В 10 раз были выше показатели, чем у тех, которые учились писать на клавиатуре, на планшете. Поэтому здесь некий фитнес для мозга, я это еще называю. Вообще в целом писать очень полезно. Вот, поэтому здесь скриншоты, как у них проходит. В том числе, кстати, 85 компаний Франции используют графологию на регулярной основе. Здесь скриншот, это из Линкетина. Женщина как раз-таки это подтверждает, потому что сама саму вот французская, французский эксперт ее тестировали еще 10 лет назад, смотрели ее личностные качества, ее характеристики и так далее. То есть здесь мы можем видеть глубинные склонности человека, которые лежат в основе его дальнейших поступков. И графологию можно применять в целях безопасности, в целях возможного прогнозирования дальнейшего поведения сотрудников в достоверности 96%. Если этой методикой пользоваться уверенно, если разбираться в этих признаках, а не просто. Одной книги, к сожалению, здесь недостаточно. Наклон, размер не решает. Кому это понятно, поставьте плюсики. Вот, например, тоже беру в индивидуальную работу, и мы четко уже определяем, что за люди человека окружают, их мотивы, скрытые подводные камни, вообще, что можно ожидать, когда, например, нужно принять решение о стратегическом партнерстве. Важно максимально снизить риски, обезопасить себя, обезопасить свою компанию. То есть графология, как я еще раз говорю, это не просто характер, это психологический симптомокомплекс. То есть комплексно мы смотрим личности, когда ты видишь человека насквозь, и тебя не сбивают никакие внешние факторы, мимика и так далее. То есть это услуга такая у меня есть для премиум-сегмента. Три месяца сопровождения, и стоят они, то есть это три-четыре встречи в месяц, и три-пять важных людей в месяц мы просматриваем таким образом для подробного анализа и для прогнозирования. И расскажу немножко, наверное, о себе, о том, как я пришла, с чего начиналась у меня графология. Если тихо, сделайте, пожалуйста, звук погромче. Только что спрашивала, как у нас со связью. Ребята, техподдержка, пожалуйста, на технические вопросы, чтобы я не отвлекалась, отвечайте в чате. Хорошо. Меня зовут Ирина Бухарева, как я еще раз говорила. Я эксперт-графолог, руководитель Центра изучения почерка «Современная графология». Графологии я с 2009 года пришла, на самом деле, абсолютно не зная о том, что это как. Я, как и многие из вас, мне было сложно представить, что это такое, особенно то, что это работает. Родители всегда хотели, чтобы у меня было хорошее образование, чтобы у меня была хорошая работа, поэтому было решено, что я пойду работать в Ник, естественно, я получила соответствующее образование вышла работать по специальности. Но придя туда, я, я понимаю мотивы моих родителей. Они хотели дать мне стабильность, они хотели дать мне надежность, они хотели дать мне заграничные командировки, и чтобы все в моей жизни было налажено, естественно. Да, потому что все мы помним советское время, когда были коммунальные квартиры и очереди длинные. Я помню гуманитарную помощь у нас на балконе. Сухое молоко и мандаринки. Странно, что до сих пор я это люблю. В общем, я вышла по специальности и понимала, что не совсем то, чем я хочу заниматься. То есть очень много рутины, очень много бумаг. И в принципе все очень-очень-очень однообразное. Но у меня не было понимания того, куда я хочу идти, чем именно я хочу заниматься. И в этот момент... В принципе, у меня были уже мысли о том, что, наверное, надо уходить, надо искать что-то новое. Мне предложили командировку в Латинскую Америку, в Коста-Рико. И, естественно, я соглашаюсь. Я думаю, сейчас моя жизнь изменится, как здорово. Я с радостью собирала вещи, я паковала чемоданы, я думала, что вот сейчас. На самом деле, я очень сильно ошибалась, потому что... То, что я там увидела, было, в принципе, тем же самым. Ну, не считая другого ландшафта, который у тебя был за окном, и который ты, в принципе, видел в течение рабочего дня. Те же бумаги, только уже вдали от дома. И ты понимаешь, что близкие люди далеко. В этот момент ты, во-первых, не можешь уехать, в этот момент я натолкнулась на орфологический тест на американском сайте. Графология меня заинтересовала, я подумала, действительно ли это работает. Пожалуйста, давайте так, кому не интересно, вы можете не тратить свое время и закрыть вебинарную комнату. Хорошо? Как мне вести мою программу, это я решаю сама. Если вам не интересно, если вам не нравится... Если вы хотите, чтобы я вам вела так, как вы хотите, вы можете оплатить мое индивидуальное время, мы с вами поработаем. Если вам не, не полезно, если вам не нравится, справа вверху обычно есть красный крестик, вы можете его нажать и выйти из вебинарной комнаты. Если с этим понятно, то ставим плюсики. Соответственно, я натолкнулась на этот тест, это был американский тест. Мне стало интересно, действительно ли это работает, и работает именно так, как там сказано. То есть я помню, что я протестировала себя, увидела, что в этом что-то есть, я протестировала коллег, я тоже увидела сходство. и закрыла этот сайт, графология не шла у меня из головы, Стало интересно узнать чуть-чуть поглубше. Очень сложно было с материалом, очень много противоречивой информации, во-первых, на сайтах. Кто-то говорит, что только подпись скажет все о человеке. Это далеко не так. Сегодня я вам тоже расскажу об этом мифе, который существует и что вообще Здесь, на, на что, на чем можно очень сильно ошибиться и, соответственно, увидеть абсолютно другую картину. Название теста, Дмитрий, я сейчас не вспомню, это было 2008, может быть, год. Сейчас, сейчас мне сложно вспомнить название этого теста, на английском языке что-то было. Это американский сайт был, Лазила по интернету. Смотрела. Потом я вернулась в Россию. Я понимала, что мид это не совсем то, чем я хочу заниматься. И групология, наверное, определила всю мою дальнейшую жизнь. В этот момент накладывается и развод с мужем, и понимание того, что все, это, наверное, уже перебор. Уже пора что-то в жизни менять, уже пора прощаться с работы Очень сложный, достаточно не был период и вытащила меня из этого графология, я нашла, где можно обучаться. Первое время я хотела для себя просто узнать чуть-чуть побольше, и не смогла я оттуда уйти, идти, изучая, потому что, во-первых, ты все это через себя так же поносишь, каждый признак почерка, а их очень много, помимо наклона, нажима, размера, направления строчек, там есть еще очень много глубинных признаков, которые наиболее рисомые и показывающие больше информации, более глубокой информации о человеке. Я прошла обучение, это был институт, институт графоанализа. Я долго искала, я смотрела, какие из них лучше. Не так много было тогда того, где можно было найти само обучение. Я остановилась на институте графоанализа. Это Израильский институт. Учалась я сначала на первом курсе вживую и потом уже в онлайн-формате. Я узнала информацию о том, что даже службы безопасности Израиля, они доверяют этой методике и доверившись тому, что эксперты, что профессионалы... Они не будут выбирать непонятные методики, я пошла на обучение. Обучение не дешевое, плюс, естественно, время, плюс потом еще у меня было повышение квалификации в Аргентине. Я проходила все эти вещи. И, естественно, развитие, развитие, развитие, развитие. Здесь дипломы, сертификаты, это группа анализа, здесь Мои аргентинские тоже два уровня. Очень сильные программы. Латинскую Америку нельзя в этом смысле недооценивать. Испаноязычная графология, она очень сильная. мощные инструменты достаточно. Я имею благодарность заклад развития науки. Я периодически провожу в российских вузах мастер-классы по графологии. Это Государственный университет управления, это РГСУ, это МГИМ и многие другие. Я сотрудничала со Сбербанком. Здесь вы видите благодарственное письмо на слайдах за программу MyResprit для клиентов и сотрудников банка, IBC Human Resources на тему успеха и почерк, инструмент, который поможет понять, кто есть, кто в действительности. Здесь еще сертификат с участием мастер-классе и пленарном заседании на форуме Кибанова. Я думаю, вам эта фамилия знакома. И свидетельство мое <связь> о сотрудничестве с экспертами рынка труда 2014 года, по-моему, если я не ошибаюсь, мне немножко мелко видно. Здесь мастер-классы, форумы на HR-тематику. Разные есть направления, есть тропология в HR, есть бизнес, бизнесе, где мы простраиваем структуру, систему отдела продаж, мало того, что структуру, это работа под ключ, плюс еще психологические профили должности и почерки, которые могли бы соответствовать в зависимости от того, от обязанностей, от психологических вещей, которые нужны на той или иной должности, чтобы человек был максимально эффективным на своем направлении а, и увеличила, естественно, прибыль, <зача> затраты на свое содержание. Здесь HR Training Expo, BSF Summit for Future, Сбербанк а, и один из а, вузов также а, здесь представлены. Давайте перейдем с вами к резюме. Кто из вас замечал, что каждый человек, естественно, пытается произвести наилучшее впечатление? Многие впадают в ступор, приходя на собеседование. Я ежедневно читаю очень много разных с одной и с другой стороны новостей. Кто-то Есть ли такие люди, кто хоть раз в резюме встречал хоть одну правдивую надпись о том, что, допустим, я конфликтный? «Я могу подвести», «Я бываю халатным», «Я могу не выйти на работу». Ради интереса напишите в чат, видели ли вы такие вещи в резюме. Методика в равной степени применима к иностранным работникам. Да, язык не важен, не важно, что написано, важно, как. То есть, язык не важен, естественно, мы понимаем, что в рите, в арабской вязи, там есть свои особенности, там не слева направо, а справа налево. Есть особенности, допустим, иероглифов, тоже написание. Там своя специфика. Десять. Нет. Конечно, нет. Конечно. Не как... что все как под копирку пишут одно и то же. Что я ответственный, я коммуникабельный, я вот это, это, это, это. Мое самое плохое качество – это то, что я трудоголик. Поставьте вот прям плюсики, если… как под копирку идет. Ну, не считая того, что заканчивали, а себе только самое хорошее. Не считая того, какой институт заканчивали, да, какое образование есть, все стараются произвести хорошее впечатление, потому что хотят получить должность. И этому учат, и есть специальные специалисты, которые обучают составить похожее вот резюме, чтобы точно пройти ваше собеседование. Иногда бывает такое, что и резюме идеальное, и внешность подходит. Кто-то из HR мне говорил, что по цвету одежды тоже что-то там определяет, мне очень было интересно немножко а это, ну цвет может варьироваться от настроения, например, не знаю, для меня субъективно, и человек может с уверенностью проходить более того, иметь рекомендации, когда вы друг другу передаете. Может прекрасно разбираться в психологии, проходить все ваши тесты, которые вы ему даете, в частности, я знаю, что МВТ используется, и так далее, и так далее, и так далее. Я могу здесь долго перечислять, вы сами все, все их знаете, я думаю, смысла в этом нет. Особенно отвечая на вопросы, можно, и разбираясь в психологии, можно подвести под ту или под иную специфику. Но когда мы смотрим почерк, нам не важно внешнее впечатление, которое может нас быть с толку. Есть, например, люди нарциссической направленности, они сами по себе эти любые собеседования проходят на ура. Потому что они уверены в том, что они идеальны, но по факту в работе они очень халатны. Не всегда кто-то виноват, почему не выполнено в сроке. И делать они ничего не хотят. Он богема но зато он производит идеальное впечатление, у задача такая психологическая, да, поэтому почерк, в принципе, нам не нужно даже внешне видеть сотрудника, нам не нужно с ним общаться. Но ну, естественно этап отбора я не отменяю. то есть графология вам не пригодится, если у вас постоянная текучка персонала, например, в ритейле или где-то какие-то колл-центры, там это будет невыгодно, там слишком не те цифры для применения крокологии, туда, наверное, это все вам не поможет, там другие, там какие-нибудь массовые, может, программки, которые не так детально рассматривают и не во всех подробностях. Отрицательные качества, если работа монотонная, теряю интерес, ожидаемо значимые ответы выдают на личном собеседовании. Что такое хорошее? Спрашиваешь чуть чуть поглубже. Хотя и эти тоже могут прощелкивать, тоже могут. Есть просто любят ходить программисты. Кстати, сегодня покажу вам, дойдем до программистов, будет у меня на слайдах. Покажу вам в действии тоже. Кто из вас слышал такую вещь, что если красивый почерк, то красивый человек? Напишите, поставьте единичку в чат. Кто слышал такую тему? Очень распространенный э, такой мир существует. Не слышали? Не слышали? Очень хорошо, что не слышали, значит вам проще. Значит, вам проще. Часто очень я хочу красивый почерк, я хочу быть красивым человеком. Тоже приходит. Я не беру в индивидуальную работу, если человек. У меня есть еще программы по предназначению, по коррекции подписи, по коррекции почерка. Чтобы человек мог исправить свое психологическое состояние, вернуться в реальность и достичь нормальных и высоких результатов в жизни, тоже я применяю эти вещи, если вижу, что могу помочь человеку. Если человек приходит с запросом, я хочу красивый почерк, я хочу красивую подпись, я объясняю, что красивый, в моем понятии, это живой, беглый, естественный, максимально приближенный к вашему собственному почерку если человек все равно хочет вот всех вот этих вот штучек красивых акцент на форму то скорее всего это приведет к тому что он наденет на себя маску я не хочу портить жизнь человеку не хочу быть ответственным за то или тем человеком который оденет на него маску маска все-таки это во-первых защитный механизм личности а во вторых за маской всегда скрывается и очень сильная. Некрасивый, а исполнительные, старательные, аккуратные. Можно корректировать почерк, да. Главное знать как и в какую сторону. Это очень важно. Можно немножко не туда уйти. Как считаете, красивый почерк? Напишите в чат. Красивый или некрасивый? Да. Нет, нет, детский, нет, нет. На предыдущем посимпатичнее был. Инфантильный, заметили, да? Видите, как сразу видно? Он необычный с точки зрения визуального. Мне лично он напоминает некий греческий орнамент. Вот что-то такое. Но с точки зрения психологической здесь очень сложно все. Эта девушка, у нее два красных диплома, она закончила МГИМО. И проблема в том, что она искала руководящую должность, потому что запросы здесь, ну, естественно, образование и так далее, но ее психологические возможности... Рабочие возможности, они существенно отличаются от ее, от ее запросов. Синдром отличницы. Да, да, да. Вводит каждую буковку, очень старательный почерк. В чем проблема отличников? Не хочу никого обидеть, если у кого-то есть красный диплом, а я говорю в целом сейчас. Проблема отличников ⁇ это выслужиться, это заслужить хорошую оценку. Как правило, у них хорошая память, хорошая память на мелочи, они зазубривают материал, то есть следуют каким-то стандартам, следуют каким-то шаблонам. Но сделать шаг в сторону, проявить какую-то собственную инициативу, им бывает очень сложно. Такие люди, они зависят от оценки окружающих. То есть не хватает гибкости, не хватает хватки. И, конечно, очень сильно и очень болезненно реагируют на любую критику. Вот эта девушка она видит себя исключительно на руководящих должностях другие варианты она не готова рассматривать вот как вы думаете я понимаю что вы не знаете графологии вот чисто даже интуитивно похож ее почерк на почерк например руководителя напишите в чат желание выделиться не быть как все нет, конечно, нет, конечно. Почерк статичный, здесь нет скорости, он не движется, он будто прилепленным образом на строчках сидит. Смотря в какой организации, Дмитрий, ну не знаю, какая должна быть организация, чтобы ее поставить руководить. У нее проблема была в том, что она находит работу, она... Умеет производить великолепное впечатление на работодателя, она собеседование на ура проходит. Как только дело доходит до работы, в течение месяца она начинает чувствовать себя некомфортно психологически. Она замечает, что на нее как-то не так смотрят. Вот она прошла, она думает, то ли юбка у нее какая-то не такая, то ли еще что-то. Она начинает оглядываться на эту оценку. Она боится принимать самостоятельные решения. Ей само четкие и точные указания, нужно что и как делать. Пошаговые, пошаговое расписание. Руководитель, что он должен уметь? В первую очередь принимать решения, нести ответственность. Здесь человеку нужен самому человек, который нес бы ответственность за его поступки. Она будет отличным исполнительным, но будет внутренний конфликт. Она считает себя лучше. Да, здесь корона над головой очень сильная. Нет острых буквы наклона, значит, достигать цели будет сложно. А причем здесь острые буквы? Это какое-то новое введение в графологии. Я столько иногда всего читаю в интернете, я понимаю, что вы не разбираетесь и тоже можете попасть. Я иногда из прочитанного того, что мне попадается, я бы подумала, что графология это не наука вовсе. Потому что иногда у меня глаза на лоб вылезают. Недавно на радио радиоэфире, на радио радиомедиаметрикс, как раз таки мне сообщили, что оказывается направление строчек отвечает за самооценку. Такой интерпретации я еще не слышала, я очень много как посидишь, думаешь, интересно, где вы берете всю эту информацию. Мне, к сожалению, очень жалко, что очень долгое время в России графология не развивалась, за это время можно было бы столько открытий сделать, внести действительно огромный вклад в развитие науки. Она развивалась в Европе, в частности Испания, Германия, в Италии, шикарная школа. Швейцария, естественно, да, она, она развивалась в Латинской Америке даже, в Великобритании, в Соединенных Штатах, где угодно, только не в России. Знаете почему? В свое время ее объявили буржуазной псевдонаукой и запретили. То, то же самое, как в экологии, такое предвзятое отношение было. Знаете почему запретили? Потому что было выгодно, чтобы в Советском Союзе можно было управлять людьми. То есть единая серая масса, которой очень легко управлять. Путь как все, не выделяйся, это оттуда идет все. Кто помнит, поставьте плюсики. Управленческие качества можно развить, Не всем дано. Не всем. Такие вещи, понимаете. Графология говорит о том, что каждый человек он уникален. Нет двух одинаковых почерк. То же самое, как двух одинаковых людей, вы никогда не встретите. Вы Можете встретить очень похожие почерки, но они не одинаковые. А у кого есть знакомые близнецы, например, поставьте двоечку в чат. Мне кажется, она не склонна рисковать, есть мягкость в характере, умеет держать себя в рамках, все по правилам, как вы сказали. Она не мягкая. Она, наоборот, ей очень сложно с гибкостью и подстроиться под ситуацию. То есть это человек, у которого вот есть стандартный набор правил здесь в голове. Она, например, не пойдет спать, пока посуду не помоет. И еще какие-то вещи здесь есть. Очень сильное эго, которое, если не получает своего внимания, начинает его требовать. Здесь очень сильный вот этот разброс между «хочу» и «могу», то есть между реальными возможностями и желаниями человека. Вот те из вас, кто сейчас двоечки поставил, посмотрите у них почерки. Вот на лицо похожее доброе внутри у меня сейчас в голове крутится. Возьмите ради интереса, посмотрите, как они пишут. Вы увидите два разных почерка. Потому что два разных человека, несмотря на то, что внешне так похожи. Несмотря на то, что родились в один день, примерно в одно и то же время. Посмотрите обязательно. По поводу гибкости на основании, из чего сделали вывод. Он статичный, толстый штрих, движение здесь тоже статика идет. Здесь очень много углов, эластичности в почерки в глубине. В глубине почерка нету эластичности, он весь угловатый. Здесь квадра... есть форма такая, квадратная называется. Едем дальше. То есть типичные вообще, какие типичные проблемы в оценке персонала? Вы бы для себя самые главные прописали бы, напишите в чат. Вот допустим самые-самые-самые такие важные, наверное. Эти данные, вот сразу видно и чары, статистика, а вы на 10% искренне улыбнулись или на 9,5%? Мотивация. Важно, да, мотивация очень важна. Что движет. Ну, мне месяц у вас тут перекантоваться. А потом я займусь тем, чем я занимался обычно. Способности. Какие способности? То есть, В принципе, да, бывает то, что влияют какие-то факторы. Бывает, что жалко человека становится. Очень часто читаю в ваших лентах по, по поводу беременных, когда нанимаются, а потом ты уволить не можешь и в результате ни сотрудника, и ни, ничего. Трудолюбие, способность быстро усваивать информацию. Да, вот здесь усвоение происходит очень медленно, вот в данном почерке, который мы видим. Очень медленно. Здесь банальный интеллект, здесь очень подробное мышление. Внимание происходит на мелкие детали, а глобального человеку очень сложно увидеть и сложить вот эти картинки, сложить вот эти пазлы. Это может быть, что еще может быть? Внешняя оценка. вовлеченность в процесс да личный коллектив беременно можно определить по почерку есть но процент вероятности не со стопроцентной вероятности в нижней зоне будет да там гинекология находится как увидеть человека внимательно э, вним, вот перед вами девушка внимательная на деталях вот очень будет подробный детальный почерк Будет организация. Очень вымуштровано будет все, Будет контроль, будет однородность почерка. Внимание, это усидчивость, это целенаправленность. Да? Адаптация. Клиентоориентированность. Целеустремленность, нацеленность на результат. Угу. Поэтому личностное качество тоже важно. Кто согласен, поставьте плюсик, что личностные характеристики тоже важны. Помимо опыта. Никто не отрицает. Опыт, образование это тоже важно. Аналитический склад. Ума. При однотипных операциях. Не совсем поняла вашего вопроса. Угу. Плюс социально желательные ответы. Тоже не хочется слушать одно и то же, или что-то выучено. С типологиями я уже говорила. Или, допустим, сами себя типируют где-то в интернете, сейчас полно этих. Я бы назвала это не научных, а развлекательных больше тестов, потому что приходит потом и говорит, у меня такая интуиция развита. Ты смотришь у человека сенсорика. Там до интуиции мы, вот те, кто понимает функциях, интуиция это самая последняя функция, уже более развитая, сенсорика это начальная, а ты смотришь там сенсорика и та без вторичных даже функций, там нету, они не развиты. Интуиция ну, далеко, там абсолютно другие качества, абсолютно другие характеристики. И вот здесь, что касается типологии, еще бывает так, что даже если тип личности определен верно, разные есть сейчас тесты, не в этом суть. Мы сейчас не о том, как там диск, МВТ и так далее, мы сейчас не о типологиях, а говорим конкретно, да? Во-первых, тип личности загоняет человека в определенной рамке. То есть, если ты этого типа, ты должен соответствовать этому, этому, этому. Плюс, даже если тип личности, он определен верно. Что здесь может быть? Очень важная такая вещь, когда психологическое состояние человека не находится в норме. Какие-то срывы, какое-то психологическое неблагополучие. Поэтому даже если он будет относиться к этому типу личности, он нормально функционировать и работать не сможет. Ни в рабочей, ни в личной сфере, ни в какой бы то ни было. У него внутри вот здесь вот будет все болеть, гореть, и он не сможет нормально функционировать. И вот почерк нам дает возможность это все увидеть. Это я как раз у себя в курсе, в центре. Рассказываю, преподаю более глубоко более детально. Вот недавно у нас было занятие. Плюс, кому знакомо, что персонал вообще в целом пугается каких-то тестов, любых оценочных тестов, у них сразу подозрение, что сейчас начнется увольнение, сейчас нас будут сокращать, поставьте пятерочки в чат. Здесь человек садится, спокойно пишет текст. Это может быть заявление, это может быть провожу поэтому да здесь можно написать заявление здесь можно написать какую-то биографию опыт работы либо еще что-то постоянная практика уже привыкли плюс кстати вам на заметку тоже если человек отказывается проходить как вот графологическую назовем это экспертизой написать просто текст то уже как бы заставляет задумываться если он отказывается от простых заданий, как он будет проявлять себя в работе, если он уже саботирует. Так, И, конечно же, все это ведет к принятию неквалифицированных сотрудников. Это могут быть конфликты, это могут быть срывы производственных процессов. В результате человек либо сам уходит, либо его увольняют. Это необходимость обновлять поиск, это заново искать, это заново где этот человек. Вот сколько времени у вас, кстати, уходит на поиск одного сотрудника? Давайте среднее звено возьмем. Среднего звена. Естественно, увеличиваются трудозатраты. Это потеря времени финансов компании. Да, это опять-таки текучесть. Процент текучести возрастает. И здесь возникает, наверное, естественный такой вопрос. Как вообще графология, как эта методика может быть объективной, если почерк все время меняется, вот у кого такие мысли проскользнули сегодня? Поставьте единичку в чат. Так можно, если он все время меняется. Угу. Сейчас расскажу вам про изменчивость. Это почерк. Вот посмотрите, насколько отличаются эти два образца. В зависимости от обстоятельств. Да, ну, Естественно, на коленке человек писал или нет. Собеседование это стресс. В любом случае, конечно. Конечно. Дайте им время расписать руку, они а раз пишут. Анкету дайте запомнить. все равно даете, заполняет у вас резюме. Это один человек. У меня у самой он разный. Зависит от качества бумаги, ручки, карандаши. Не надо мне про ручку. Вот только на днях опять слышала и у меня, если беру другую ручку, у меня почерк другой. Не другой. Точно такое же, глубина ваша никуда не девается. То же самое, один и тот же человек, час сорок ночи, 8.30 утра, он посчитал, что они у него разные. Глубина почерка остается, здесь то же самое, размеренное движение, здесь та же раздельность почерки, нажим, штрих, здесь все остается одно и то же. Очень многие считают меня, меняется, утром у меня один, вечером у меня другой. Смотрите, какая вещь, от того, что вы утром проснулись не с той ноги, а днем вы сходили пообедать, поговорили с коллегами или с кем-то на радостную тему по телефону, у вас поднялось настроение, к вечеру вы стали каким-нибудь меланхоличным, захотели мелодраму какую-нибудь посмотреть или еще какой-то фильм. От того, что у вас в день несколько раз меняется настроение, меняетесь ли вы как личность в этот момент? Напишите в чат. Дайте им синюю шариковую ручку. По правилам синяя шариковая ручка. Да, от ручки. Здесь ручка... Это вы думаете, что здесь зависит. Очень интересные есть вещи, когда ты смотришь... Здоровье физическое человеку, вот если приходит на личные, личную работу, в личную консультацию, когда ты смотришь и потом показываешь, в каком месте, что, где именно, я не ставлю диагнозов медицинских, я могу человеку сказать область, на которую стоит обратить внимание и заняться ей, чтобы не было каких-то дальше прогрессирующих вещей. Вот, например, женщина была, проблема были с щитовидкой, очень яркий был признак. Почерки. о чем ей было сказано нет год назад я проверялась этого быть не может самое смешное что она врач эндокринолог сама по себе в результате я не могу тащить человека за руку моя задача предупредить если я вижу какие-то такие негативные вещи которые могут казаться на человеке через несколько месяцев у меня, зв у меня звонок она звонит и рассказывает спасибо огромное чтобы немного и дошло бы до операции, я не думала, что по почерку а можно так, а можно столько, целый фонтан эмоций был по этому поводу. Поэтому почерк меняется в течение дня, в зависимости от нашего настроения, в зависимости от нашего тонуса. Опять-таки, наверняка вы замечали, что когда вы заболеваете, у вас могут строчки чуть ниже пойти, у вас чуть нажим слабее, потому что вы в болезненном состоянии. Либо если вы находитесь в приподнятом настроении, тонусе, даже если вас разозлили, да, у вас нажим сильнее будет, это нормально, глубина здесь остается неизменной. Глубина это некое ядро личности, которое не меняется. Как бы вы, допустим, наклон в левую сторону и здесь не загнули. Так, тогда настроение писать печатными буквами. Зачем вам форма и перемещение в настоящее? Как же цели, как же планы, как же амбиции, как же завоевание мира. Что если физические отклонения? А это указывается при анализе, допустим, человек руку ломал или употребляет сильно действующее лекарственное средство. У меня есть шаблон, когда человек заполняет, да, проходит данное тестирование, заполняет в пользу третьих лиц, дает согласие, это нормальные вещи, там заполняется, он указывает. Состояние здоровья, он указывает пол и возраст. Это, это миф, что напишите графологу, графолог угадает. Телевизионщики очень любят, когда на интервью или какие-то программы мы снимаем, они очень любят, угадает ли графолог пол, возраст и профессию писавшего. Графолог не угадывает, графолог анализирует. И То же самое, когда вы приходите к психологу, есть необходимый, Базис информации, который необходим. Мы не играем в угадайку. Нужна достоверная информация, чтобы у нас получился максимально эффективный анализ. Если с этим понятно, то, пожалуйста, плюсики поставьте в чат. Давайте так. Возьмите сейчас вашу ручку и бумагу. Желательно, если у вас есть какие-то записи с синей шариковой ручкой. Покажу вам одну из глубинных особенностей, очень важных. Движение, нажим, штрих, связность письма – это все признаки, относящиеся к глубине. И они намного важнее наклона и размера. Приблизьте к себе этот лист бумаги, синяя шариковая ручка, и посмотрите на синие, бело-голубые переливы. Нажим при этом может быть сильным, а переливы остаются вот это есть одно из глубинных изменений. У каждого они свои. У каждого они свои идентичны. Вот здесь при лечении на микроскопе Видите, что со иском. Даже здесь, здесь не совсем про это. Это одна, полезная, одна из полезных мне испаноязычных статей. Нам не столь важно, что здесь. Посмотрите здесь на штрихе. Вот он разный. Здесь совсем запачканный, мажущий. Здесь теплый. Здесь уже жесткие царапающие, это тоже внутренние особенности человека. Посмотрите, у вас тоже в штрихе будут свои переливы. Если вы возьмете почерк другого человека, у него будут свои, абсолютно другие. Для кого это было новостью, поставьте пятерочки в чат, чтобы я понимала, что вы что-то уже увидели для себя. Вообще, в целом, что мы можем определить? Здесь самый маленький, краткий, краткий, краткий, краткий список. Можно, из микроскопа можно, возьмите лупу, если у вас мелкий почерк. Под микроскопом смотрится, если на подделку идет. Если на подделку документа, там под микроскопом. Плюс инфра инфракрасные лампы используются. Но мы сегодня не об этом, не совсем об этом. Здесь маленький краткий список того, что мы можем определить, это и умственные потенциал, это стратегическое мышление, это обучаемость, гибкость, комбинаторность, активность, целеустремленность, стрессоустойчивость, тоже важный фактор и показатель. Лидерство, организаторские способности, это коммуникабельность, это взвешенность, клиентоориентированность, это энергичность, пробиватель, пробивательные способности. Перечислять можно очень-очень-очень долго, на самом деле, специальные компетенции я здесь выделила отдельно, это благонадежность и психологическое благополучие, эти вещи также влияют на рабочий ритм и вообще на функционирование человека, насколько можно его ставить на деньги, что можно ему доверять, там 2, порядка 20 показателей, если это отдельно делается, и психологическое благополучие, там нервные расстройства, психические расстройства тоже, они влияют на продуктивность работы. В среднем сколько времени от на изучение в зависимости от того, каких результатов вы хотите? Есть краткие курсы. До 10-12 занятий, допустим, по, по профайлингу или по оценке, как раз таки, по компетенциям. Есть курсы под ключ, под специфику компании. То есть конкретно, вот здесь, например, сейчас почерки IT-специалистов. Давайте, вы не знаете признаки, давайте поговорим. Мы сейчас не, не, не о дипломах, не об образовании, не об опыте работы, который может быть также не всегда правдивым, но мы сейчас не об этом говорим. Какими психологическими качествами должен обладать IT-специалист? Зависит от корпоративной культуры. Естественно, направленности разные машиностроительное оборудование и там, не знаю какие-нибудь продукты или область услуг это абсолютно разные будут направления разные задачи будут перед компаниями перед сотрудниками перед отделами опять-таки плюс руководители и люди которые в штате они естественно тоже отличаются Гибкость ума. Давайте еще какие психологические должны быть компетенции у IT-специалиста. IT Не имею в виду здесь руководителя, вот давайте обычный штатный специалист, чтобы он мог прописать какие-то коды, занимался техническими вещами. Что еще там входит у него в обязанности? Быстрота реагирования. Иван Иванович, <сервер>, сервер накрылся. В зависимости от того, кем они являются в команде разработчиков. Ну, давайте среднестатистического возьмем. Умение выслушать, нужно ли айтишнику. Может быть, здесь скорее умение поставить правильное ТЗ. Нестандартность мышления, анализ, точность, инициатива, спокойствие, стабильность, внимательность, найти ошибки в коде. Вот, Анна. Да, Анастасия тоже верно. У вас какие-то так, он должен и, и Кто-нибудь из вас видела айтишника общительного, стровертного который выслушать может? Наверное, не выслушать, скорее понять задание, особенно если оно женским языком формулируется. Это бывает сложно. Видели? ну прям индивид индивидом. Усидчивость, да. стрессоустойчивость, работаем с ними. Здорово, здорово. А, но в целом мы с вами говорим все-таки об усидчивости, внимательности. Здесь не совсем руководящая должность. Человек ну, умеет концентрироваться на каких-то мелких а, деталях. Он умеет а, видеть вот эти мелкие неточности, где, что ушло то есть обратить внимание на то на, на, на те моменты где что-то пошло не так опять-таки внимательность нам нужна да что еще какие нам нужны усидчивость если он долго что-то прописывает если он долго над чем-то работает у него не должно быть прыгающее внимание рассеянное с проекта на проект и в результате у вас нет результата кто согласен, поставьте плюсики. И давайте посмотрим. На ваш взгляд, давайте, я знаю, что вы не знаете э, графология, переключаемость, понимание результата, то все в процессе. Угу. Вот э, спокойный, концентрированный человек на, нашего, э, на нашу должность. Как вы думаете, я понимаю, что вы не знаете признаков почерка. Ну, примерно. Давайте попробуем, постараемся определить, напишите первый, второй или третий. Как вы считаете? Второй, третий, второй, второй, второй. второй. Угу. Первый. Пишет Ирина второй. Третий. Разделяются мнения. Смотрите, здесь сделала вам в виде графика. То есть у нас здесь все-таки детальность, все-таки практичность, внимание к деталям, концентрация, усидчивость, пунктуальность, терпеливость. В данном случае рассматривались такие компетенции психологические. Можно больше, можно сужать, можно уменьшать, в зависимости от того, что мы хотим. И насколько нам важно. Здесь оценка по трем выше указанным кандидатам. Как мы видим, первый почерк, он наиболее приближен к центру и не, не совпадает, не соответствует с тем, что мы искали. Кандидат номер три По сравнению с кандидатом номер два он немножко не дотягивает. То есть, если мы посмотрим, то наиболее подходящим вариантом нам оказывается... Второй вариант. Здесь не хватит внимательности, усидчивости человека, недостаток концентрации. Его только на краткосрочные проекты, сиюминутные. Он не высидит. Третьего можно рассматривать на руководителя IT-отдела. Он выше, у него больше стратегии, здесь у него больше видения. Он уже не исполнитель, он как руководитель, как исполняющий, как усидчивый, как выносливый. Эти признаки мы видим в этом почерке. Он мелкий, он с контролем, он достаточно организованный человек. Здесь интровертный, это не тот душа компании, но это и не тот случай, когда нам, нам выбирать либо душа компании, либо все-таки у нас все технические вещи работали так, как нам нужно. Людей всегда жалко, но эффективность все-таки, сами понимаете. Так, кому понятно, ставим плюс. Вот, кстати, касаемо подписи. Тоже хочу вас предупредить об одной вещи, очень распространенный миф, что по подписи можно все рассказать о человеке. Я об этом тоже сегодня говорила. Напишите в чате, на ваш взгляд, насколько отличаются Нельзя, Дмитрий, верно, да. Насколько отличаются почерки от подписи в данных экземплярах? Вообще, есть ли эти отличия? Отличия есть. В чем именно? Есть отличия. Завиток. Здесь намного существеннее. Во-первых, с подписью нужно быть аккуратным. Подпись является визитной карточкой, неким личным брендом, опять-таки, человека. Он может существенно отличаться от почерка. Соответственно, анализируя подпись отдельно от почерка, мы можем получить два совершенно разных портрета человека. Разный стиль письма и подписи, верно, Елена? Да. Посмотрите верхний почерк. Он маленький, он неустойчивый, он неоднородный, скачет наклон, размер, ножим все хаотично, куда-то туда-сюда. При этом большая уверенная подпись с правым наклоном, а, Такое отдельно увидишь, что подумаешь? Точно руководитель подписывался, да? Большая, уверенная, ровная, без вот этих перепадов хаотичных, он, Абсолютно внутри другой, абсолютно ненадежно, Семь пятниц на неделю человек, у человека. Подвести может не потому, что планирует это головой, а потому что сам случайно забудет. А нижний вариант, посмотрите, здесь, во-первых, тоже очень много формы. Почерк статичный, закрытые, какие-то совершенно неадекватные даже уже формы идут. При этом наклон здесь. От прямого до искусственно правого, опять-таки, да, не весь правый наклон вам может говорить об открытости человека, его искренности, добродушии, далее могу продолжать долго. А в отличие от почерка, подпись с правым наклоном, она социальная, она направлена на общение. Здесь же человек очень закрытый, здесь человек себе на уме. И запомните еще такую вещь, даже если по всем признакам почерк и подпись являются в едином стиле, то все равно не будет вам хватать других взаимодополняющих признаков. Здесь в совокупности, когда вы учитесь, когда вы знаете, как управлять этим, то вы владеете достаточно большой информации о человеке, когда признаки почерка складываются вместе с подписью, имеет значение ее местоположение, вот здесь непродуктивное, все-все-все-все все эти признаки, они должны складываться, ни в коем случае мы не можем говорить о том, что «О, у вас одна буква вот так, значит вы такой человек, не верьте этим субъективным, а целая по гештальту, целиком вся картина взаимодополняющие признаки. И о рисках также хочу еще немножко с вами поговорить. Здесь краткий список того, что можно. Более подробно я рассказываю на программе. У нас есть программа по профайлингу. Есть профайлинг под ключ, я уже говорила об этом. Что здесь можно увидеть? Патологическую нечестность, склонность к наживе вообще, к деньгам. Насколько можно этого человека вообще держать денег, будь то касса или финансовый отдел компании, что немаловажно. да? Или бухгалтерия тоже может быть, разные варианты. Конфликтность, агрессия, непредсказуемость, склонность к безрассудным поступкам. А экспрессивные выходки, импульсивность, халатность, манипулятивность, податливость влияния, кандидат Маска, лицемерие, тщеславие. И дальше я при... могу долго-долго-долго-долго-долго долго здесь продолжать. То есть, в принципе, что должно быть? Любой метод оценки, какой бы вы не использовали. Я не говорю, что группология – это, это панацея от всего-всего-всего, она вам всем поможет. Когда вы в совокупности используете несколько методик, и когда одна взаимодополняет и подтверждает выводы другой методики, третьей методики, то вместе вы имеете очень мощный инструмент. Да? Потому что любая методика, она должна быть достоверной и точной, она должна быть проверенной, относительно простой в использовании, без психиатрических заумностей, когда читаешь терминологию, думаешь, боже, что это. 10 тысяч словарей, чтобы это только понять, и несколько дней, чтобы понять терминологию, потом уже саму суть, что там заключалось. Возможность проверки результата, естественно, и адекватным по времени деньгам. Трафология, она экономит и деньги, и время на использование. Сейчас очень много HR-ов приходит на обучение, больше, чем психологов в последнее время. Вот то, что показывает статистика моего центра, и еще даже не психологи, юристы стали очень активно интересоваться, очень активно приходить на обучение. Вот Эчара и юристы ⁇ это основная аудитория. Здесь нет возможности субъективности, внешнего впечатления, обманчивости на интервью. Часто такое бывает. Не обязательно присутствие проверяемого, когда я делаю это на удаленной основе, мне достаточно скана почерка. И уже анализ я отправляю по email, четкий график с четкой конкретизацией по каждому проверяемому качеству, каждому проверяемому человеку. Объективен при повторном использовании что тоже немаловажно, позволяет подобрать наиболее эффективного человека на ту или иную должность, особенно если перед вами стоит выбор. Они вроде оба, оба или трое достойны. И резюме отлично, и вот бывают какие-то тоже сомнения. То есть здесь можно посмотреть показатели эффективности по почерку и сразу все понять, поэтому не требует много времени, если вы владеете этой методикой, то сразу, в принципе, у меня срабатывает автоматически, человек начинает при тебе писать, у меня уже складывается картинка, кто это, что это, и что можно ожидать. И дар, и наказание, я это так сказала. Поэтому, если вы не готовы, то, наверное, вам не стоит. А, ну, конечно же, определяем лояльность, вот а надежность. Именно поэтому графологи так любят в Европе, графологи так любят в Латинской Америке. Еще раз говорю, что я не утверждаю, что это единственная методика, которая уникальна, которая вам стопроцентно все даст. Я думаю, это вы слышите на каждой встрече. Хочу вам только показать один случай. Как вам этот почерк? Напишите, пожалуйста, чат. Что вы здесь видите? То есть правильно поняла, что все выводы сделаны на основе графологии, плюс подкреплены, опровергнуты вопросами, беседы или а, тестированием. Вы что используете? Я еще беру рисуночные тесты. Нет, я беру рисуночные. Я работаю с тестом Бартага и «Звезды и волны». Чары в своих практиках используют опросники, безусловно. Вместе с почерком очень сильные результаты даются. В техниках разнорабочий. Не спрашиваю должность, вот по признакам, какие ассоциации вызывает у вас этот почерк, что вы здесь видите? Этот дворник писал под диктовку. Рабочая специальность. Кстати, его брали, если не ошибаюсь, это был менеджер, то ли по работе с клиентами. Сейчас должность точно не вспомню. Ко мне просто обратились уже в самый последний момент, когда уже совсем было поздно. Если бы знали заранее, если бы он был проверен заранее, этой ситуации можно было бы избежать. Человек попал на очень большие деньги из-за вот такого работника. Достаток образования, сборщик написано, зависимость. Зависимости здесь есть, да. Здесь есть зависимости. Склонение, да. Да. И вот попали у нас же как закон? Кого защищает? Сотрудников. Даже если они ничего не делали, если они ничего не выполняли, если они саботировали весь рабочий процесс. К сожалению, работодатели чаще всего попадают, а, соответственно и вы попадаете из-за таких людей. Техработник, плохой управленец административный сотрудник. Расскажу вам вообще историю. На самом деле очень зря, что ко мне не обратились заранее, потом уже постфактум. Когда люди начинают хвататься за голову, нам нужно посмотреть на подделку. Вы заранее не могли обратиться. Лучше избежать предотвратить ситуацию, нежели потом ее расхлебывать, потому что это потом намного более финансово затратно получается. Кто согласен, поставьте плюсик. Отношения могу... Я, честно, я не читаю тексты, я даже сейчас не знаю, что там написано, мне не важно. Абсолютно. Что он там пишет? Тексты могут быть разные, могут вам писать здесь рецепт мохиты. Это В данном случае оно заявление. Человека наняли на должность, что вообще произошло в 2015 году, и потом произошло так, какие-то финансовые затруднения были. Я, честно, сама немножко в шоке от того, как это было еще с юридической точки зрения оформлено, но это уже вопросы к работодателю, мы сейчас говорим об этом сотруднике, то есть не о юридических вопросах, это уже не совсем ко мне, это к юристам. В связи с финансовыми затруднениями человек, в принципе, он был предупрежден, что на ферме сейчас работы нет, и ему было предложено написать заявление по собственному желанию. Человек отказывается писать такое заявление и попросил выплатить ему компенсацию. То есть, и как-то это все замялось-замялось, денег не платили, но официально он числился. То есть, он как бы был, но на работу он не выходил, денег ему не платили. И, как говорится, с января 2016 года человек не появляется больше на фирме, не появляется на работе, соответственно, он не выполняет и свои прямые обязанности. В основе это тем, что мне не платят и, значит, я имею право не выходить на работу. Тогда было проблематично что-то у них там с финансами, с работой и, в общем, как-то так вот и оставили эту ситуацию. Потому что действительно по факту работы не было. И в декабре 2016 года начинается шантаж со стороны этого сотрудника на тему выплаты денег по заработной плате за все те месяцы, по которым по факту он даже не появлялся на рабочем месте. Договорились, что решат этот конфликт мирным путем, что оплатили и отпускные за все время работы. Ему оплатили каждый месяц работы, на которые он не появлялся. Соответственно, чтобы человек написал заявление, что да, я получал задним числом, естественно, об увольнении, чтобы это все провести через документацию и так далее. То есть ему отдали наличные деньги, под расписку отдали. За те, кому интересно. Часть провели официально через фирму, часть за, но тоже вот, с бумажным заявлением, что под расписку. Проходит время, человек пишет смс, что я ничего не получал, вы должны мне денег. Что я обращаюсь в суд, и вы меня обманули. Как вам такой случай? По статье, да, представляете, сколько сейчас возни с этим человеком. Надо, кстати, узнать, чем это все дело закончилось. А проблема в том, что этот человек, он не слезет. Он сам по себе ведет паразитирующий образ жизни. У него стиль жизни такой. Он нашел кормушку. Она его кормит. Зачем ему менять кормушку? Он может здесь еще подоить. Тем более он давит на болевые точки, давит, что могут закрыть, что дело уголовное. Естественно, мало кому хочется по судам бегать, вместо того, чтобы можно заняться более полезными вещами. Трудовая книжка где? Не знаю, по-моему отдали. Честно, вот юридических вот этих тонкостей, там очень долгая история, здесь нужно долго рассказывать во всех подробностях. Я вам вкратце объясняю, что была за ситуация. Да, я, я не спорю, Татьяна, да. Да, посмотрите, что здесь вообще мы видим. Во-первых, неразвитость почерки, здесь прям кишащий, кишащий, кишащий. Когда я делаю под ключ, я вот эти признаки прям прописываю. Даю чек листы объясняю, показываю, как это выглядит, что это такое. Вот здесь очень кишащие этими признаками почерк. Здесь изочернение, исправление, незрелость в буквах, подмена очень много. То есть перечеркнутая подпись, ну и так далее, и так далее, и так далее. Здесь прям кричащий. Есть целая шкала, и если там больше 10 признаков, то уже такой очень сильный. Очень сильно можно всего ожидать, и дальше уже смотрится по психологическим характеристикам, что конкретно можно ожидать от этого человека. А если бы видеть этот почерк заранее, то эту ситуацию можно было бы предотвратить. Я не беру сейчас юридически вот эти вещи. Я сама, когда мне объясняли эту историю, мне самой глаза на лоб лезли касаемо юридических тонкостей. Суть не в этом. Суть в том, что можно вот так попасть. Не зная, не видя, при всем при этом человек может казаться достаточно легким в общении и достаточно приятным. Если, допустим, его анкетировать, если внешне с ним разговаривать, вот такое впечатление может производить. Скептики, мне так нравятся эти люди, вот приходят а, найти какие-нибудь изъяны, обязательно, вы молодцы, у вас, наверное, очень такие искаженные формы буквы, очень много аркад, и вот у вас есть такие жилки. Опытный психолог все увидит, ну, наде... будем надеяться, что увидит, будем надеяться. Здесь, кстати, сняла, это один из последних скриншотов нашей рассылочки «Эксперты рынка труда». Здесь как раз-таки затраты, кратко, я не стала искать где-то еще какие-то статистики, кратко сколько уходит на одного человека при его оценке, при обеспечении его функционала, в том числе и на вашу работу. Тоже, как я уже говорила, что группология она позволяет увеличивать компании основные показатели эффективности в среднем на 20% и сокращать трату бюджета на сотрудника. В таких как раз таки случаях на его отбор, на его обучение, его рабочее место, если у вас в компании еще какие-то тем более обучающие программы производят и так далее. Не буду здесь вам рассказывать про воронку рекрупмента, естественно, на первичном отсеве не обязательно использовать графологию, там и так очень многие вещи сразу, сразу понятны, бросаются в глаза, и нет, нет, нет, и каких-то уже потом, да, на собеседование уже, и это больше к вторичному. Такая вещь очень информативная которые, я тоже думаю, есть подсчеты в ваших компаниях, у каждого они свои, естественно, и в соответствии от должности, сколько и как на это уходит. Сейчас хочу немножко рассказать вам про услуги, и я еще обещала подарки тем, кто сегодня в онлайне. Давайте сразу я вам скину ссылочку сейчас в чат. Так, копировать... Если вы хотите сами обучаться у меня в центре, группа у нас будет осенью и через контакты сайта это можете сделать. Анкету я сейчас отправила вам для лиц, принимающих решения, если вы хотите ваша компания делать под ключ услугу графологическую, либо обучение ваших сотрудников и вас в том числе, либо это личное сопровождение, удаленный ассессмент и так далее. То есть это анкета-заявочка, после ее заполнения тогда уже мои помощницы, они свяжутся, и договоримся, что как услуги проводятся как в офлайн, так и в онлайн форматах, то есть там нужно будет контактное лицо, с которым нужно будет связаться. Как я уже говорила, у меня есть индивидуальная работа премиум, стоимость ее 4000 рублей. Это в целях безопасности и возможности прогнозирования дальнейшего поведения людей, окружающих. Это некий первый круг. Это для услуга, для премиум сегмента. Туда берут только людей, которые хотят обезопасить себя лично. Это индивидуальная работа. То есть мы четко будем определять, какие люди вас окружают, мотивы, скрытые подводные камни, прогнозирование и так далее. Когда, например, нужно принимать решение о стратегическом партнерстве и важно, действительно важно снизить риски и обезопасить себя, вообще понимать, что это за люди, тебя окружают и стоит ли в них вкладываться, доверять и так далее. Далее, что еще? Также анкетка для профайлинг и оценки по компетенциям под ключ. Эта услуга делается под вашу компанию. Здесь составляем психологические профили сотрудников по вашей карьерной лестнице. Естественно, она у вас такая есть. Разное звено. Есть мышление, обучаемость, стратегическое планирование, интеллект, лидерство, способность влиять, убеждать, коммуникабельность, исполнительность, амбициозность и так далее. В зависимости от специфики вашей компании. То есть мы просматриваем, что конкретно, какие обязанности входят. В обязанности этого человека составляем психологический профиль, то, кого мы ищем, и, соответственно, уже прописываем, что должно быть в почерке, как должен выглядеть этот человек, чтобы у вас, и все эти материалы у вас остаются, остаются с вами, там еще сопровождение на год входит. Здесь есть как профайлинг, так и оценка под, по компетенциям. То есть либо мы делаем на неблагонадежность, либо мы делаем по, по компетенциям. Под ключ стоимость тысяч рублей под специфику компании. Это то, что под ключ. Говоря про профайлинг, программа для диагностики неблагонадежных склонностей. Не всегда все так явно и очевидно. Иногда это может быть очень аккуратный почерк, даже каллиграфический. И там тоже есть свои подводные камни, например, там любовь к деньгам, как она выражается, что там должно быть за признаки, кого категорически туда ставить нельзя, и там, чтобы не было каких-то рисков, не потерять большие суммы денег. Очень неприятно, когда у тебя вводят базы, очень неприятно, слово неприятное я здесь возьму в кавычки, когда у тебя могут увести большую сумму денег и так далее. То есть вы за это тоже отвечаете. Как люди, которые нанимают и которые несут ответственность. Поэтому здесь безопасность, она очень важна. И вот эти склонности, здесь конкретные подробные чит-листы. Здесь входит программа обучения, сертификация, естественно, каждого из вас о том, что вы прошли программу, прошли программу в центре. Это может быть как на территории вашей компании, так и в онлайн формате, естественно, записи. Все материалы, все чек-листы, все-все-все-все-все, это я также даю. А здесь все дополнительно, то есть запись к занятиям идет, закрепляется на год. Мое личное сопровождение в течение этого года – это раздаточные материалы. Там же, кстати, тоже домашние задания и проверка для того, чтобы вы совершенствовали свои навыки. И, конечно же, как я уже сказала, сертификация. Это мы все обговариваем уже под специфику компании. Здесь очень все индивидуально, поэтому составляется свой план, и уже от него мы отталкиваемся, естественно. То есть как дополнительный инструмент работы, который будет подтверждать, особенно в системе безопасности. Детектор лжи это здорово, если он подкреплен еще графологической методикой, результат бомбы. Потому что как раз таки люди, профайлеры, они приходят ко мне на графологию на обучение, программа была под них. Первоначально составлена, и программа очень мощна вместе, с, допустим, с детекцией, если кто-то использует, то есть вместе с почерком, она дает в два раза лучше результат. И тем более, что детектор лжи, он может, там не стопроцентная правда, он реагирует на эмоции, человек может просто волноваться, что его уже изначально что-то обвиняют. Поэтому анкету я вам скинула. Там нужно заполнить просто контактные данные, лицо, телефон, имейл и, естественно, ваш вопрос. И тогда уже девочки с вами свяжутся, и мы обсудим, что конкретно под вашей программой больше подходит, что подходит именно вам. То есть производится здесь забор письменного материала, либо дело касается определенной какой-то ситуации, тоже смотрится уже. И встраивается в специфику компании. То есть, как я уже сказал, сертификация, годовое сопровождение, все чек-листы, шаблоны. Чтобы вы могли потом, мы как бы встраиваем эту систему в вашу компанию, и потом уже, даже если человек меняется, вы можете пользоваться этой методикой и дальше для приема или проверки уже имеющихся сотрудников. То еще? обучение сотрудников по программе, это по составленной программе, не под вас, это общая программа, профайлинг или оценка по компетенциям. Есть еще глубинное изучение графологии, стоимость для компании, тысяч, и, конечно же, сертификация, учебные материалы, записи, доступ к коллекции почерков и так далее. Все-все-все туда входит. Личное сопровождение, то есть я просматриваю, я курирую, это мое личное сопровождение, либо может быть удаленный ассесмент, это 1000 рублей в месяц, 3-5 человек мы с вами смотрим. То есть оцениваем, проверяем, это полная комплексная оценка по всем компетенциям, составлением процента эффективности по тому или иному, в зависимости на что мы смотрим. Естественно, тоже важно понимать, что добрый, отзывчивый, то есть нужно здесь более подробно, более конкретно тоже описание. Это что касается продуктов для компании. Если вы хотите начать свое обучение, если вы хотите присоединиться уже в самостоятельном порядке. Сайт вы видите на слайде графа2.ru. Здесь также есть мои контакты, вы можете их записать и связаться по обучающим программам, либо по любым другим консультациям вам будет предоставлена такая информация. Если для своего обучения группа будет только осенью первый курс, а если это в самостоятельном порядке, я вам обещала еще кое-что дать. По секундочку. А, откроется у меня. Так, поэтому, чтобы связаться для компаний, анкету-заявочку, ее нужно будет нажать на ссылочку, перейти, заполнить, и тогда мы уже обговорим все условия. Так, подарок. Так, Скидываю вам также подарок обещанный, тоже переходите по ссылочке, там нужно ввести имя, имейл и телефон. Это подарочные уроки по графологии, чтобы вы для себя могли оценить и понять, насколько вам интересно, насколько вы хотели бы продолжить, возможно, дальше обучение. Или, может быть, это совсем не ваше, там 4 видео урока с домашними заданиями. Так которые вы можете пройти и посмотреть. Красивая презентация. Спасибо, Дмитрий. Спасибо. Обращайтесь. Анкету я вам скинула. Не знаю, наверное, через экспертов. Может быть, мы ее еще раз продублируем, я поговорю. Кому была полезна сегодняшняя презентация? Кто что-то узнал для себя новое, полезное? Поставьте, пожалуйста, плюсики в чат, чтобы я тоже это понимала. На самом деле, всегда мне очень сложно в такое короткое время уложить так много информации. Полезно, спасибо. Екатерина, можно? Давайте последний, потому что у меня заканчивается уже время. Касаемо записи, говорят, что перешлют вам записи. Да, Екатерина, задавайте. Почерк между правшой и левшой отличается визуально, мы немножко выпрямляем наклона и все остальное анализируется точно так же. Вот Миша пишет вам. Презентации, записи вебинара будут доступны уже сегодня на сайте экспертов рынка труда, в разделе «База знаний». Да, спасибо огромное. Так, если у человека два вида почерка, изменчивость почерка, есть статья на сайте, есть видео в Ютубе специально про изменчивость почерка, этот вопрос я, вам ежедневно несколько раз слышу, а, анализируется, и еще как анализируется, глубина никуда не девается. Никуда не девается. А, все, я на этом буду заканчивать. А, давайте еще раз... Анкета-заявка я вам продублирую, пожалуйста, я жду вас у себя на обучении, жду вас у себя на курсах и я жду, что я специально а, сделаю под ключ а, очень мега-крутую а, полезную вещь для вашей компании, которая действительно повысит вашу эффективность а, в среднем на 20% и снизит все ваши риски. А, и поднимет вас на новый уровень, это будет очень круто. Так, анкету-заявочку я вам еще раз перекинула, ссылочку на подарок, проходите, регистрируйтесь, придет вам на e-mail, обязательно подтвердите и проходите, можете начинать сегодня уже пробовать, что такое графология в действии. И всем спасибо и до свидания. Уважаемые коллеги, благодарим вас за участие в сегодняшнем вебинаре. Напомним, что видеозапись презентации презентация будет доступна уже сегодня на сайте экспертов рынка труда в разделе Базы знаний». Уже буквально через несколько часов вы сможете зайти по этой ссылке и скачать презентацию, а также посмотреть повторную видеозапись сегодняшнего вебинара. Мы будем рады вас видеть на наших ближайших событиях. Сейчас в чат ленте мы также покажем ссылки на наши ближайшие вебинары. Мы будем рады вас видеть для участников и на них. На коллеги, всем спасибо за участие. До встречи на следующих наших вебинарах.